В общем, потеряли мы трофейную рыбу Был хороший ротан Прямо хороший Теперь не вижу нифига. фига Уплыл, наверное, вообще теперь напугался Всем здравствуйте, снова на водоеме, время 12.56, 9 декабря, последний раз был 5 и вот 4 дня не были. Сейчас буду забуриваться, закармливаться и посмотрим, что будет. Ветер сегодня такой нехорошенький дует, довольно сильный, Но хоть по градусам маленько потеплело. Два дня были, у нас морозится. Под зайчиком не еду, прям по проходу. Через селунки пробежал и куда-то побежал. В общем, ладно, забуриваюсь, телефон промазал в карман. Потерял, забуриваюсь, закармливаюсь и пробуем, что будет. Пришла тут рыба самая крупная. За это время или наоборот ушла. Проверим. Хожу, бурю, в общем, в старые лунки. А в том еще вот так вот от воды. Хотя морозы двадцатка была у нас два дня. Где-то, видимо, Треснуло все, и снегом еще привалило. Так что вот такие дела у нас. Здесь тоже он вот все продавливается, вот где возле лунки тверже время 13.30 вот в общем первого ротана поймал вот такой третья лунка по счету поклевки вроде в каждой были а не получилось нигде кроме этой пока поймать даже в первых двух зацепы не понять были что там цеплялось мелкие или крупные иду на первый круг Но начало неплохое, хорошего такого размерчика, ротанчик. И есть надежда, что будут и крупнее сегодня. Вот, а мы уже увидим потом. На озере, кстати, один. Вчера кто-то был или с утра. Следы есть, не до конца такие, то что задутые по степи быстро, следы заметает. но или так уехали рано. Хотя возле нескольких лунок проходил. Есть признаки, что там рыба лежала. В каком конечно количестве не понять. Завершая, в общем я первый круг. Осталось вот у меня две лунки, оставил их напоследок, самые они у меня интересные И всегда я у них надеюсь на крупную рыбу, вот этот переходик, последнюю рыбалку вот 5 числа я был, здесь вообще трех наверное я всего поймал. И то на последнем круге или на двух последних. А сейчас как бы сразу на первом. Как она, рыба, меняет направление свое, непонятно. Что, надеемся на эту лунку? Блин, Быстро все замерзает сегодня. Ветер холодный. Поскучали, побрякали, рыбе дали, понять, что я пришел ее ловить. Как по мне, так это был крупный ротан. Хватает, скорее всего, за блесну. Нет, средненьких размеров ротан. Это может оказаться не он. главное дорогу найти по большим плесам следы мои наверное уже задует в темноте придется наверно вдоль мыша вдоль мыша бродить все кончилась рыба Первого круга по два штуки получилось поймать с некоторых лунок, с некоторых по одному и не по одному. Одного им дальше. Зайдем сейчас на второй круг. Вот все-таки крупный. Там оказался. Хороший. Хороший букс. Вот такая разница сразу. Он мог этого съесть просто и все. Все, пошел я на второй круг. Уже неплохих размерчиков. такого все-таки я из нее поймал. Хорошенького. И вот таких вот тут вот, примерно в каждой лунке я поймал. Практически в каждой, наверное. Так что вот так вот. Ну что, полторашка у нас тут. Будем пробовать возле нее. Завершаем второй круг этой лункой. Кстати, вот возле нее, наверное, вот этот, этот самый крупный. Пока на сегодня. Но это не точно. Потому что, я говорю, таких несколько штук точно уже есть. Размеры сегодня радуют. По количеству пока что-то сказать не могу. Как оно так же примерно пока иду или не так же как обычно но размеры средний размер будет крупнее средний вес чем обычно Вот хороший хороший вот он на сегодня самый крупный по весу однозначно по длине не знаю по весу точно ну хвоста выпрями Ах, в районе 500 грамм он будет Ах, хорошо хорошо Начинаем третий круг. Здесь до этого был пойман один. Он тоже хороший. Две лунки сегодня получается. Вот возле полторашки. И еще одна хороших ротанов выдает и количество там наверное около пяти у меня но ну, и тут я сейчас не помню шесть или семь за два круга так ну вот третий круг три штуки в среднем с круга по одному. Чем больше кругов, тем больше ротанов, значит, должен поймать. Так что пробуем еще пару проводочек. Если нет, и побежали дальше.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 А, больше может и не быть. Но если в это и не будет, двух-то я уже тут поймал. Нет, есть еще поклевочка. Сейчас мы его будем дразнить тогда. Уговаривать надо. Эх, я думал, крупный. Это не тот. Вот такой тоже хорошенький. Поменьше, конечно. Но... Но хорошая рыба сегодня хорошая. Соскучились они просто по мне. Уже меня давно тут не было. Редная лунка, 4 штуки у меня тут оказывается поймана, но вот такой стандартный ротан одинаковых размеров. Если и дальше так дело пойдет, то и достаточно. Тоже и не мелкий, и достаточно такой хороший. А может еще и быть крупнее. Сейчас, наверное, он в лунке крупнее, потому что нет поклевок. Вот он, вот он, вот он. Бряк и оторвал. В лед воткнулся. Третий такой же есть, с этой лунки на 600, на 600 сколько там, 10 нанограмм или 605 был, пойман самый крупный. Все, крупная рыба тут пока кончилась, К перекусу маленьких. Ну что маленько пробежался согрелся если верить последним лункам то 15 минут назад ротан вышел перекусить так что надо успевать его в этом проходе ловить похоже в этой лунке его сегодня не будет Нет, будет. Вот возле полторашки, возле полторашки будет точно здоровый. Второй. Сейчас похоже был крупный. Сейчас мы его поймаем ну где он где-то он был здесь вот он Пойдет, пойдет Сильного крупного тоже не надо, лишь бы в лунку влез Если не влезет Толку вот этого не будет, что мы его поймаем все запускаем вот такой лапать тут у нас есть ждем такого же поменьше поменьше. Он нас обхитрил, сейчас мы его обхитрим. Схватил за блесну. Вот так вот. Раз-раз, по раз резко вверх и ждем. И вот он. Туки тут поймано. Значит, четвертый круг, по-моему, мы идем. Так, пойдет. Вот, тоже хороший. Феи сегодня радуют, радуют, размеры радуют, камера если не сядет итог только засниму, таких вот уже, наверное, с десяток. Даже сейчас, наверное, будет на одного больше. Возможно, но это не точно. Ну, почти. Продолжаем забег по лункам. Думаю, еще два круга успею. А этот и еще один, наверное, и все. С фонариком не знаю. Может, сегодня посижу. А может, и не буду. Потому что, как говорил, следы уже, наверное, мои задуло. Мне надо найти дорогу еще обратно. Чтобы не блудить. Долго не ходить. Вот три штучки сразу подряд. Успею, не знаю, круг. Он где-то у меня с конца. наверно клевать начал на этих лунках три-четыре четыре лунки как бы не было активности, а потом начал по три по четыре штуки брать. Вот хорошенький нет средненьких таких размерчиков неплохих. Так что сейчас долго наверное по многу не буду сидеть, пытаться до последнего поймать. Надо вот эти вот, которые еще четыре лунки остались, три или четыре, которых активности не было на предыдущем круге, успеть пробежать. Пока, пока он не накушался или куда-то не ушел. Ну все, ладно, побежал я дальше. А что, проверяем тут. Эта луночка такая, более-менее стабильные результаты всегда дает штук, наверное, на 7-8 обычно за каждую рыбалку она с первого дня и не было такого, чтобы один день, например, двух второй день, там, 15 вот где-то она всегда стабильно надо ее, наверное, в следующие разы сильнее закармливать, пробовать или от нее куда-то тут вот, еще рядом Набурится. Вроде хорошенький такой. Хорошенький такой вроде там был кто-то. Возьмет он еще не возьмет. Непонятно. Попытаемся сейчас где-то он в этом слое воды был. Вот он, вот он хороший. Живот полнёхонький уже. Чего-то уже наелся. Ну что, вот с этой у уломки у меня все началось. Активность, когда ротана, и на ней, видимо, и закончилась. На предыдущие я сейчас 5 штук поймал подряд. И до этого за 4 или за 5 кругов 2 всего было поймано. И все И на вот эту пришёл... И тишина уже на на минуты 4 сижу если не больше друг думаю до последнего верю друг думаю крупный стоит и более мелкий отошел в сторону но видимо просто просто рыбы нет Ладно, побегу дальше туда к проходу к полторашки тогда вот такой красивый закат у нас. Хорошо, хорошо. Ждем рыбу еще. Что будет сейчас клевать. И вообще будет все хорошо. Видимо здесь рыбы Больше нет Вторая лунка где Тишина после активности Тут хоть и все, У меня 4 поймана Ой, Самый крупный тоже вот такой вот, Неплохой ну и лунка только сегодня пробурена. Идем тут крупную рыбу по-прежнему. По-прежнему только хожу сюда из-за двух лунок. Потому что где-то вот она вот тут вот вся в переходе. Должна быть. Должен где-то этот мой с блесной плавать. Надо его поймать. Там активности не было. Тут активность какая-то. Нет, нет, но есть. Один это уже что-то. О, хорошо его есть надежда что мы крупного проткнем то опускаем полторашки и смотрим как удочка будет сейчас гнуться в дугу не будет или будет или непонятно или непонятно что то там ну удочка я не знаю видно не видно вот так вот угу гнется вот такой отратанчик на закате на вот таком вот закате Все больше не видать. Тоже хорошенький. Лунка сегодня, наверное, по весу больше всех принесла мне. По количеству не знаю, а веса в ней из нее больше всего будет. Вот, Все, снова укорыто. На последний круг мы движемся. И заканчивать будем сегодня рыбалку. Какой-то непонятный. просто злой дергал так сильно. Ну что, будем сейчас пытаться ротана. По моим ощущениям, там большой ротан должен быть. Сейчас мы ему будем светить у глаза, чтобы он потерял бдительность, и мы его поймаем. Таким макаром будем поступать Сейчас мы его высветим ему. Блин, неплохо видно. А? Размеры бы хотя бы его на и поглядеть. Куда-то уплыл, не видать никого. В общем, стоит там сейчас два ротана. Один вообще почти под лед подплыл, пытается леску все схватить. Второй на дне стоит и вообще ноль эмоций у них. Ну не прям такие здоровые, не здоровые, так каких средненьких размеров, но вообще не активные. В общем, рыбалку, рыбалку закончил, 87 штук поймал, время. 1735 самый крупный вот и вот и вот таких вот вот еще наверное тут за десяток ну, похожих примерно мороженых вот Вышло полка рыто килограмм в районе наверное 12 тут будет ну как-то вот так вот рыбалка сегодня доволен всем удачи всем пока! мы еще сюда приедем продолжаем пробовать ловить рыбу есть только она тут нет я еще не заглядывал Но надеемся что есть